Мозг обезьяны – это не только туристический миф или сцена из Индианы Джонса. Есть люди, которые регулярно питаются сырыми обезьянными мозгами. Хотя в знаменитую байку о ресторанном блюде «Мозги живой обезьяны» веры мало. В Камбодже на базаре можно запросто и недорого купить кило-два обезьяних мозгов и тут же на месте скушать. Никто не сочтет это странным или безобразным. Крыса. Раньше в Парагвае мясо крысы ели преимущественно в маленьких деревнях. Но теперь эта мода распространилась по всей стране. Правда, крыс теперь часто заменяют морскими свинками, утверждая, что их мясо ничуть не уступает своими полезными свойствами, а на вкус даже нежнее. Жареные, тушеные, фаршированные, вяленые парагвайцы могут приготовить грызунов-паразитов в любом виде. По вкусу напоминает жареную утку – как советуют парагвайцы, лучше всего новорожденные крысята, которые готовят и глотают целиком, запивая стаканом молока. Бараний рубец – так называется известное шотландское национальное блюдо, представляющее из себя измельченные и сваренные в бараньем желудке сердце, легкие и ливер животного. Кивиак – тюлень, фаршированный чайками. Вот рецепт одного суперделикатесного рождественского блюда из кухни самых северных народов, проживающих в Субарктике от Гренландии до Чукотки. Возьмите один обезглавленный труп тюленя и засуньте ему в живот мертвых ощипанных чаек. Спрячьте блюдо на 7 месяцев в вечную мерзлоту. За это время ферменты разлагающихся чаек как следует поработают с кишками тюленя, потом кивиак выкапывают и едят, ожидая милости от Санты. На вкус блюдо напоминает очень старый и довольно острый сыр. Вареная овечья голова. Этот деликатес распространен в странах Ближнего Востока – Иране, Ираке. Это блюдо к столу подают даже в Казахстане и разделывает ее самый уважаемый член семьи. Мыши в вине. Это вино делают следующим образом. Наполняют бутылку рисового вина молодыми трехдневными мешами и оставляют вино томиться на год, чтобы, так сказать, объединить ароматы. Считается, что такое вино весьма полезно и является настоящим лекарством в некоторых частях Кореи. На вкус вино говорят, как керосин. Балют. Вареное утиное яйцо, в котором уже сформировался плод с оперением хрящами и клювом. Употребляется в пищу преимущественно народами Камбоджи. Те, кто пробовал это блюдо, отмечают особо хрустящий вкус. Возможно, из-за полусформировавшихся костей. Свиные мозги. Хотя это блюдо вам и не покажется супер необычным, но все же вы вряд ли его найдете в каждом ресторане. Одна компания даже стала производить консервы, в которых свиные мозги, вымоченные в молоке – продукт для тех, кто хочет испытать всю вкусовую гамму азиатской кухни. Согласно этикетке, в одной банке 150 калорий и 5 граммов жира, а также 3500 мг холестерина, что составляет 1170% от рекомендуемой дневной нормы. Бычьи яйца – это самая обыкновенная пища в домашнем хозяйстве в южной части Китая. Очень часто можно видеть, как бычьи яйца висят в лавке мясника вместе с другими видами мяса. Как говорят китайцы, мы открыты к любой пище. Глаз тунца – это чудо поварского искусства вы можете найти только в Японии. Наверняка это самый гигантский рыбий глаз, который вы когда-либо видели. Ну и, конечно же, слюны во рту при виде этого деликатеса совсем не возникает. Единственный способ съесть эту штуковину – это быстро проглотить ее и забыть, иначе последствия весьма непредсказуемы. В некоторых мусульманских странах человек может официально покупать спиртное, предъявив справку о наличии у него заболевания. А какого?